ты звезда. Вы можете пританцовывать, можете аплодировать. В общем, делайте все, что хотите, лишь бы вам было весело. И боя нас Начинаем наши страсти час Звезды и луна Рука в руке И изменили мы с тобой в тоске Танец да, да, да, да, да, душ Прикосновение тел Музыка стекает на свечу Рядом я Ты этого хотела Ты молчишь, а тут Ты шепчу Памят тел Прикосновение душ Музыка стекает на свечу Сказал, что это не предел, и я с тобой себя не узнаю. Ты провездел при костовере душ, и музыка стекает о свечу. Ты сказал, что это не предел, я с тобой себя не узнаю. Тебя не узнаю, и да ведь всех предоставление душ, и пузырь костикает, Ты сказал, что это не предел. Я с тобой себя не узнаю. Да ведь все предоставление душ, Я пузырь костяка и козличу. Ты сказал, что это не предел, я с тобой себя не узнаю. Спасибо. Подождите, подождите, подождите, рано уходите. Во-первых, у нас много тут образовалась подарков для вас. Во-первых, Сергей Колесниченко, как автор, получает сертификат на бесплатную годовую ротацию от радио Star5. Аплодисменты, друзья.